Врачи сами. Как вы думаете? В штыки, я думаю. Ну, ну я ж не собираюсь его лечить. Я не знаю, как это делать. Да, иногда и приходят ответы какие-то, что ему делать. Но э, иногда я даже он не может ответ прийти, я не могу знать того, что я никогда э, не знал. Никогда хотя бы мысленно не понял, что это такое. В голове не прочитал, не увидел, нет. И поэтому, как объяснишь не, не, неведомое, необъяснимое? То есть, неведомое, то есть, я не веду этого, я не могу его объяснить, поэтому э, по, объясняю так, как я понимаю. На русском языке, а не на китайском. Знал бы китайский, я на китайском объяснил, если бы что-то спрашивал. Поэтому я ему объясняю, на этому человеку на русском. Мой мозг не может этого понять. Он ну, не знает. Ну, правильно, я, я просто заметил это. То да, я же ничего... самое и с науками. Я чуть-чуть 5 копеек буквально вставлю, потому что это вот где это ценно? Где такое знание просто необходимо и могло бы сочетаться с традиционной медициной? Когда у вас там вы порезали палец, понятно, что это палец, и он порезан. Когда заболело сердце, понятно, что заболело сердце. Но когда человек испытывает общую слабость постоянно, нужно первично диагностировать, что у него не то. То ли это печень плохо работает, то ли легкие плохо дышат, то ли, то ли сердце обороты не добирает. И где искать причину вот этой общей слабости? и общей усталости, и такого недомогания, вот тут-то на уровне... Хороший, правительства... я запомню, запомню. Сердце не набирает обороты. О, хорошие э, медицинские, вот это такая фраза. Я ее буду использовать. Хорошо, спасибо. Спасибо. Да. Так. Я, я говорю, что вот здесь, вот, наверное, на, на, вот на стадии первичного диагноза, при непонятном направлении исследований для окончательного диагноза, конечно, такие люди, как тоже, были бы просто незаменимы. Если бы врачи с этим согласились, да. А, так вот у нас э, самый главный момент. Если, если бы врачи с этим согласились. А может мы их не будем спрашивать? А Но, спро спросим у людей. Ну, может быть. Потому что все равно, все равно это не окончательный диагноз поставит врач. Но, меня... ему, но ему упростили уже условия поиска. Вот, э, сижу я, например, я, например, могу, машины иногда бывают, если мне задают четкий вопрос, быстро отвечаю, я рассказываю, какие проблемы с машиной то или иное. Ну, практически всегда угадываю. У меня просто был случайный случай, я сижу в заведующей отделении банка, и что-то там мы сидим, разговариваем, и вдруг она говорит там что-то, что-то. А, приходит какой-то менеджер говорит: давайте ключи от э, сейфа. А, а, а она говорит: Нет, ключи не у меня. Он говорит: э, там в ящике. Ищут нету в ящике. Все стоят, э, безумевшие нету ключей от сейфа. Я говорю: первый ящик справа, вон там ключи найдете. Все на меня смотрят таким, знаешь, каким-то странно. Тодор. Идет. Я понял. И находит ключи там, возвращаясь, а ты говорит, откуда знаешь? Я говорю, откуда я знаю? Вы спросили, а я вам сказал. Тодор, у нас есть одна дама. Она потеряла себе какое-то кольцо. Давно потеряла и не может найти. Мы к кому только не обращались? И к Серебрякову, и к Кларисе Суверон. Не может найти. Может, вы поможете? Да не она сейчас. Его, а она его не найдет. Она вот потеряла. Все, об этом... Трава, интересно. трава, а трава. Вы... Она в траве потеряла. Она, она... не знает. Угу, ясно. Все. Ладно, договорились. Как... У, нее длинные, у нее длинные тонкие пальцы. <как> у кого? В этой же... Да. Не помню. Про пальцы не помню. <как> Это явно был корпоратив на природе. <как> да. Не знаю, просто <как> уронила. Оно, оно было болталось у меня постоянно. Несчастный случай. А как эти духи, как нам надо функционировать, как надо взаимодействовать с духами? Скажите еще раз, Вот есть люди, которые призывают себе духов, и они им помогают в каком-то, там, не знаю, цели. Теоретическом... Я хочу сказать, что есть люди, которые призывают не только духи, есть люди, которые создают себе некую энергетическую энергетические, как сказать, оболочки вокруг, и потом они становятся жертвой, это то, что они создали. Они живут этим миром, который сами создают. Я всегда стараюсь, как усеку такое из этих моих коллег, я стараюсь потом от него избавиться, от этого человека, не общается, потому что он становится скучным этим человеком. Он начинается сам и, и выедаться. Он ничего не изучает. Он живет в этом искусственно придуманном своем мире. И в этой энергетике она его высасывает, и он туда вкладывает все, и, и думает, что он чего-то, что-то, куда-то где-то общается. Он ни с кем не общается, этот человек. Это, именно вот этот человек общается с своим, своим собственным мозгом. Вот. он уже ушел, то никаких духов в нем нет, у него просто пустая голова, свой мозг придумал нечто и он там живет. Если человек немножко отойдет оттуда, вернется назад, в бытовую обычную жизнь, обратиться к природе, все духи, вся энергетика это вокруг нас, она в природе, она в каждой дерево, в каждой птице, каждой животное. она в солнце, в луне, везде. Обратиться туда и постараться себе а отдаться этой природе, и также природа ему вернет все, тогда он поймет чего-то, что-то. Тогда можно сказать, что он обращается с энергетики, дух это энергия. обращается с энергетики природы, которая действительно есть многообразие, огромное количество многообразия. Вопрос, что ты кому ты обращаешься, что ты поймаешь, что ты... и как ты поймешь это. Но то, что многие люди создают некую себе э, нечто, и они там это живут, то есть однозначно, стопроцентно, они разговаривают со своей головой. У них ничего нету, они ничего не видят, потому что они из дома не выходят. Как он может общаться с природой, когда он дома сидит? — ну, извините. извините, в лесах Папуа-Новой Гвинеи живут такие папуасы замечательные, особенно в запретном треугольнике так называемом, которые постоянно общаются с природой и живут на природе, и они должны быть уже такие светлые личности. Но эти светлые личности друг друга поедают, там потихоньку головы друг от друга Но... коллекционируют, Но... да? Но это... Такая крайность, которую я не хочу сказать, что Но это другой вопрос, другой, даже как сказать, другие аргументы сейчас не могу сказать, потому что у меня нет слов. Но, э, дело в том, что если бы они имели другую культуру, другое воспитание, это бы не было. Я говорю о тех людях, которые адекватны, которые нормальный, цивилизованный человек. Я о них говорю, которые себе вообразили, что они есть лечители, есть экстрасенсы, они есть там ясновидящие. Они ничего не видят. Они только в своей главе идею видят, которую придумали. Есть люди, которые действительно видят, которые никогда не будут этого говорить. Он просто это делает. Я ему верю, потому что э, по разговору, по общению через два 3 раза я начинаю видеть, что человек что-то делает. Он мне отвечает вопросы, которые он не знает, а которые я знаю. Значит, человек вошел в ритм, вошел в некую систему, вошел в некую энергетику, и он не со мной считывает от меня считывает информацию. Это получается, когда два человека работают, нашли э, между собой контакт, они без слов друг друга понимают, а другие друг на друга орут и не могут понять, что надо делать. Потому что у них они не считывают своих мыслей, они ничего, у них только словами друг друга понимают. А другие люди понимают без слов. Просто даже руку поднял, он голову кивнул, все понятно, о чем речь идет. И даже говорить не надо. Это люди, которые мысли друг другу читают. У них одна частота, одна вибрация. А это значит, они читают мысли. Ой, вы знаете, просто поделюсь опытом. На самом деле да. вот такое происходит с парами радиоведущих, которые подолгу сидят в прямом эфире. Я у меня большой опыт работы именно в паре с ведущими. Вот и когда ты там по три, по четыре часа на радиошоу ведешь, и ну сначала ты объясняешься при выключенных микрофонах, сейчас сделаем то, сейчас сделаем это, где-то на второй год наступает такое состояние, когда вы не ты не разговариваешь. Абсолютно ты посмотрел, а партнер уже понял. Или он на тебя посмотрел, а ты уже понял, о чем речь идет. Да. Да. То есть вообще, вообще ни слова не произносится, можно микрофоны не выключать. Мы отлично... Так, посмотрел, все, все, я понял, что надо делать. Да. Вот это, есть, это есть считывание информации. Да, да, да, это... То же да. самое происходит, наверное, и с супругами, которые живут по 50 и более лет. Не со всеми. Это очень плохо. Это плохо что? Ну, как, конечно, плохо. Ты пришел в зарплату, супруга знает, сколько у тебя сидит? Какая зарплата? 50 лет с ней прожил, у тебя уже зарплаты никакой нет. это на пенсию. Я с другой живу сейчас. А я ее научил, она считывается, когда я деньги приношел. Я еще не вошел, 2 две секунды она стоит говорит, все, давай, сколько принес. А я говорю, откуда знаешь? Она говорит, я чья жена. Ну, от кого поведешься, да. Я хочу сказать, экстрасенс. Все. Даже сумму называет, сумму называют. Раздавляешь? Вот все. Вот, <смех> от нее ничего не спратываешь. Научилась. Вот. Ясно. Нет, нет, я бы всегда всегда... сказал, более того не всегда хорошо. Все-таки супруги, супруги должны в какой-то момент друг для друга становиться неожиданными. Если они вот так вот уже и, и разговаривать даже перестали, только взглядами обменялись и все поняли, то это, наверное, уже скоро к разводу приведет, потому что это такая скукатища, что лучше так не жить. Конечно, да. Да. Да. Поэтому гораздо лучше, когда супруги друг для друга да. вдруг становятся неожиданными, да. какие-то сюрпризы да, друг, друг другу преподносят. Да. Так тогда жизнь может... Продолжаться себе, да, а так, ну что, так заканчивать надо уже, все ребята, да. Ну, что касается вот эти все эти дела общения, я считаю, что э, каждый человек, э, по, если он выбрал эту стезию, это так, или профессия называется, или что угодно, без разницы, все зависит от его э, культуры, его, его человечности, потому что как говорится, в любой профессии есть и хорошие люди, и честные, и открытые, есть и мошенники. Также и в этой сфере есть, э, называемые так, шарлатаны, мошенники, есть и вообще скромные люди, работающие, честно работающие. Везде их разные. Но опять же говорю, тут надо очень... Э, э, вот этот барьер... Очень тоненькая, как сказать, очень тоненькая какая-то вот перегородка, что ли, я не знаю, такая, даже не знаю, слова не могу найти. Когда человек может перейти от реальности к сумасшествию, и все, он назад вернуться не может, очень трудно. С ним нельзя разговаривать, с ним нельзя дружить, с ним нельзя общаться. Вот я пытаюсь с некими коллегами-экстрасенсами общаться, я не могу с ним общаться. Они мне вечно говорят о каких-то там, куда-то что-то он сидел с этим духом, общался с этим, блин, ну достаньте от меня. Вот, давайте что-нибудь нормально, говорит по-человечески. Что у меня твои духи? У меня свои духи есть. – То есть, в принципе, должна быть взаимосвязь между миром духов и нормальным миром, эта взаимосвязь должна работать. Если эта взаимосвязь потерялась, то человек уходит от нас куда-то непонятно куда. И сам он идет в своей фантазии. и Я да. хочу жить свою человеческую жизнь, потому что у меня есть друзья, я хочу с ними общаться. Если есть дело, значит все, идем, делаем, опять вернулись, сделали, вернулись. Зачем жить там? Там да. не надо жить. там а. не Надо жить здесь. Мы здесь а. родились. Но Тодор, вы знаете, я своему сыну это говорил постоянно, который проводил какие-то совершенно невероятные количество времени за компьютерными играми, а компьютерные игры сейчас настолько реалистичны, что их не отличить от телевизионной картинки, от реальной, а когда еще большой широкий экран и постоянное действие, которое от тебя там зависит, я ему сказал, ты пойми меня правильно, что в какой-то прекрасный один момент ты настолько уйдешь ментально, мозгом в эту компьютерную игру, что ты выйдешь на улицу, а там будет та же компьютерная компьютерная игра. Я говорю, только это я буду понимать, что ты ушел в виртуальный мир окончательно, у тебя мозг перевернулся, а остальные тебя объявят сумасшедшим. Ну, наверное, так. Я, честно говоря, я вообще не играю. Я, у меня ни одной игры нет, я даже не знаю, как играть. Ну, ну я, я, я, я, я, я просто говорю о том, что мир все-таки вокруг у нас во многом таков, каким мы себе его представляем. Ну, это нужно для манипуляции мозги людей, для управления, управления людей, потому что если человек это не играет, это не делает, значит человек начинает думать, а думающий человек – это опасный человек. Думать, думать вредно мы ушли к теории всемирного заговора уже Это, вот, когда, это ну, оно, так и есть, оно так и есть человек на сегодняшний день личность, когда человек хочет стать личностью, хочет стать некто, конечно он враг он враг номер один против всех потому что он не подчиняется толпой не подчиняется толповому мышлению, не подчиняется теми законами, указами, те, которые э, есть, существуют. Да, он их исполняет, но все равно э, он не подчиняется внут по внутренним качествам. И э, это есть тогда человек-личность, который э, э, живет, изучает чего-то, что-то делает, пытается, и в то же время он что-то дает. Он не, не, не стал толпой. Вот, а на сегодняшний день все, что происходит, надо э, сделать толпа людей, сделать воединную массу, которая управляется. Значит, есть секты, эта толпа секты управляет, это, это, это. То есть есть, как говорится, такое э, струк, структура, которая все потом все это управляет. Ну, я, я, я просто приведу так наглядным примером. Например, я не хочу платить налоги, но я их плачу. И второй вариант, я захотел платить налоги. Thank <laughs> you. Ну вот, уже что-то, больницу как надо сходить. Да, да больницу. Вот я ну, да, вот я об этом и говорю. Предел управляемости тогда уже, да. да. И, и вдруг я дошел до того, что Но на этом строятся все тоталитарные режимы на самом деле. Как бы там, где идет ограничение свободы, и человек сам добровольно идет на ограничение свободы. Зачем как в Германии? А как в России сегодня, когда был последний опрос насчет того, надо, надо ли в России вообще отключить интернет? И что-то там 50 с чем-то процентов сказали, надо отключить интернет. Давайте отключать. То а, есть, давайте ну, ли, лишите нас если всего. Если это 50 процентов, я знаю два человека, себе и мою жену. Значит, мы должны попасть обязательно. Ее спросить или меня спросить, выключить интернет. Ни ее, ни меня, ни моих знакомых не спрашивали. Это как они оценили? А, нет, ну это, это социология, есть выборная как бы репрезентативная, Но... репрезентативная группа, так называемая... Да я сомневаюсь. Ну, спрашивали, если бы спрашивали все бабушки в деревне, надо ли интернет, конечно, все сто процентов скажут, а что это и зачем? Ну да. Но, но, но, но, но их спрашивали надо или нет на самом деле. Хотя они не знают и не пользовались. Вот. Но, тем, но тем не менее, нет, во, во, во многих других позициях общество идет на самоограничение. Германия это только такой самый типичный образец. Нет, я хотел сказать по Германии другое. То, что там у них очень интересная психология, когда был несколько да. раз, мне там объясняли, что человек так его воспитали с тех времен по-моему, с Гитлера еще, закладывает каждого человека. Почему? Он его по-нашему закладывает, по-ихнему не закладывает. Потому что считается, что если немец платит налоги и сделал что-то правильно, то почему если он увидит, кто-то другой не делает правильно, он имеет право на это. Значит, я делаю по закону правильно, а ты делаешь неправильно. Ты не имеешь права. Я, я скажу, что ты неправильно делаешь. И вот у них вот так это все, и такая пирамида получилась. И каждый получается каждого закладывать. И ничего личного, То есть не в обиде ничего. Просто за, закладывать. Если если ты идешь по улицу и, не дай бог, твоя собачка накакала, обязательно какая-нибудь бабка, сука, будет стоять на окне, прошу прощения, смотреть, как ты гуляешь, и если ты какашку не соберешь, стоит это 500 евро. Моя знакомая говорит, Тодда, не дай бог, если ты какашку не заберешь. Я думаю, как забрать? Вот тебе перчатки, вот все. 500 евро будет стоить, я буду платить, за тобой смотрит, Как собака пошла, все сидят в окна, специальные бабки нефиг им делать, они всегда смотрят. Другие тоже смотрят. То есть так воспитаны здесь. Не, ну, не, но, но, но, но, но это правильная вещь, на самом деле. почему у меня под окном должны валяться чьи-то какашки? Да, это, это, согласен, это, это, может, это может его в, в, в, в, в, в, в область э, социальной психологии, на самом деле, сейчас. Они не так быть. воспитаны. И они считают, что правильно заложить другого человека. У нас как-то считается это неправильно. То есть менталитет там у них такой, у нас такой. В Америке да, другой, наверное везде. Это, это, есть... это, это ближе к гештальту определенному, скажем так. Это из, из, из уровня подсознания. Сознание уже ушедшее в подсознательный -то, подсознательную константу. Потому что они, может, уже и не осознают, что вот это правильно с точки зрения закона. Я плачу налоги. Вся эта логическая цепочка у него через мозг уже не проходит. Просто на, у, на уровне даже не рефлекса, а подсознательного. Так, значит, раз так, значит, надо штраф сделать. Да, все на и... это, ну, он... Я Зашел к нему, смотрю, батарея стоит, да, греет. И стоит там на батарее какая-то контроллер. Я говорю, что такое? Он говорит, контролер тепло. А я говорю, что он дает? Я говорю, по него плачу. И говорю, как ты платишь? Он говорит, вот здесь стоит в середине, вот э, как, сколько тепло, я плачу. Я говорю, э, тут самая такая средняя температура. А говорю, я его снял, положил на окно. Я говорю, вон тебе все тебе платить не будешь. Ты что, с ума сошел? Я говорю, зачем тебе платить? Это уже мы ушли в область социальной психологии, по-моему, немножко не наша тема. Давай, давайте, давайте возвращаться к нашему. Да. да, к нашим целителям к нашим и целителям. экстрасенсам. Да, Михаил, пожалуйста. Ну, собственно говоря, мне больше интересует, конечно, тоже с его экстрасенсорными способностями и чего он может определять. Все-таки это как-то выходит за пределы того, чего нас обучали, а и, и того, чего мы должны там знать и понимать. Скажите, как может человек развить свои экстрасенсорные способности для того, чтобы ну, они просто помогали а бы? Освободиться, Осво это как? освободиться, освободиться от, чего? от алчности, жадности, освободиться от некие м, иллюзии, от некие э, как сказать, м, вещи, которые в человеке не мешают он должен быть целеустремленный, но он должен быть искренне честным по отношению к себе. Ты должен не неважно куда ты идешь, неважно что ты делаешь, но ты должен сделать так, как всегда надо делать как будто для себя, что ты туда вернешься. По-русски сказано, не пруй в колодец, где ты воду пил. Yes. То есть всегда, если ты освободишься от всех вот этих э, э, стереотипов, которые нас окружают, и это очень трудно, очень трудно прощать кому-то. А почему, говорит, прости? Я ему никогда не прошу. Но ты же, Господь, если ты научишься про простить хотя бы кому-то, человек сам спасается. Почему спасается? Потому что если он простил кому-то, он уже... Человека это не существует для него. Он э, уже не занят мозг этим человеком. Его жизнь освобождается от этого человека и у него открывается возможность что-то другое увидеть и воспринять в жизни. Поэтому надо прощать э, э, тому, который не прав. Если он хочет, вернется. Не хочет, не надо. Но те освобождаешься от этого э, нехорошего грязи и себе простит. И не надо копаться в себе. Начинать себе потом другому. Это очень трудно, это стереотип. Тот, Тодор, я может, на секундочку да. перебью. Я хочу сказать, подчеркнуть, дамы и господа, что прощение на самом деле, это один из самых сложных процессов любой психологической составляющей. Потому что иногда нам очень часто кажется, что мы прощаем, на самом деле мы просто гордимся собой. Я ему простил, думаем Нет. мы о себе. А не о том, кого мы действительно простим. Вот ты знаешь? Вот самое... Ты представляешь, какая свобода, когда ты кому-то прощаешь. Да, но, но, но, это, но, но это нужно понять. Это просто, это, это, это, это полет, это, это... это такое да. удовольствие. Это, это, это самый тоненький момент на кончике иголочки, когда ты нашел тот способ. Очень трудно. Я не говорю, что это легко. Взял, простил. Нет. Это искать каждый случай сам по себе. И вот это уметь найти, вот этот аргумент себе найти, простит аргумент. Почему ты простил? Почему? Ради чего? Я нахожу аргументов. Трудно, да, но прощаю. И, и вот тогда я получаю свободу. И этот человек исчезает. И появляется другую возможность. Это как э, ш, дается возможность что-то другое в жизни узнать. Если я не прошу, мне это тянет за собой, я не могу, но постоянно мне мучит. Оно постоянно мне, вот я ему не простил, вот он мне нагадил, и вот я вот живу, вот эти, теряю свою энергию туда. Зачем? Вот, вот я игру, когда человек научится освобождаться от этих стереотипов и много мелких дела, тогда он может войти в другое пространство, тогда он может увидеть что-то, почувствовать, каких-то амбиций убрать. То есть очень много вещей с собой просто снять. Забыть про материальные ценности каких-то там. Да, они нужны, да, это хорошо, да, надо стремиться, но совсем не надо стать рабом ими. И то есть многим многим-многие моменты и тогда освобождается, э, э, как говорится, э, какой-то э, дорога освобождается воспринять мир, воспринять природу, которая тебе все вернет. Ты почувствуешь. Я же в прошлый раз говорил, для чего нам деньги? Чтобы получить удовольствие. Купить себе удовольствие. А мне, я наоборот, стараюсь получить удовольствие без денег. Не зарабатывать деньги и получить удовольствие. Я хочу сразу получить удовольствие от того, что я делаю. Сейчас, сейчас, сейчас мы краем, как раз вот такой момент откровения, сейчас мы краешком коснулись той проблемы, которую я чувствую в себе как раз. У меня такое полное ощущение, что за последний особенно год, я как бы вместо того, чтобы воспринимать все нормально, как бы все окружающее пространство, я замкнул себя на себе же. И вот я сейчас думаю, как от этого избавиться. Это очень важный момент. А у меня получилось такое, что вот я и вот я опять. И от себя и в себя назад. И такое ощущение, что вокруг нет ничего. Ну, надо, надо выйти, надо понять еще что-то надо, другое. Надо, надо, надо выйти, да, из себя немножко. Потому что у меня такое да. ощущение, ты что ты себя, мне скажи, я просто себе да, да. Говорил, что у тебя там проблемы с каким-то человеком, что-то, что-то. не помню даже, что сказал, что-то мутня какая-то а, была. Да, нет, сказали, насчет. Но, но, но мы даже разговор в этот день тогда не вели, я просто отменил его. Ну, э, в твоей пользе ни в чьей пользе просто этого процесса не происходило. Мы поговорили, что этот человек, эм, как бы, не надо ему верить, вот, и я просто снял этот разговор с повестки дня. Ну, значит, тогда... Наверное, я мою пользу, по, потому, не нужно потому было. что я этим, и... по, я этим путем не пошел, да. Да, если бы нужно было, он бы сказал Так спасибо, Тодор, что я не потерял время на этом. Ну, пожалуйста. Ну, хорошо, так может быть, какой-то вопрос будет такой посущественнее. Ну, не знаю. Что случится, что делать? Сегодня я такая мы, мысль написал, что э, всегда надо не забывать э, типа, о том, или да, быть осторожным, да, скорее всего, быть осторожным о том, кому открываешь глаза, потому что этот человек потом когда-нибудь может тебя изглазить. Это да. такое образное понятие, м -м, такая, как сказать, м -м, чтобы в этом заключено очень много информации, в смысле то что открываешь человека глаза не буквально в смысле, а даешь человеку какая-то возможность, что-то да. ты его учишь, что-то что помогаешь, что-то даешь ему путь, что-то ему дал пищу, то есть много, да, и потом этот человек, когда ты ему все это дал, э старался, да, не просмотрел это человека, ты просто по своим человеческим качествам надо делать добро. Вот я делаю, ну тому ли ты делаешь это добро. Тодор, те... да. можно, можно вопрос? Вот на самом деле Миша да. сказал конкретно и очень, очень хотел бы узнать. Все пытаюсь задать и все никак это самое. Тодор, сконцентрируйтесь сейчас на мне, пожалуйста. Как вы видите мою личную жизнь в ближайший год? Хм. Что с ней будет происходить? Мне просто очень прям, интересно. Прямо в, прям в эфире. Прямо в эфире, прям, прямо в эфире ничего страшного. А все скрывает, да? Тут все знают, да, поэтому, да, в каким направлением я иду, да. Но мне просто интересно, что с этим будет. Сейчас 25 тысяч человек слушают, сейчас они все узнают. И ты очень нервируешься, когда с тебя все что-то спрашивают. И то спрашивают за какие-то мелкие, какие-то вот, ну, просто, ну, неразумные вещи. Точно. Тебе тут ты вообще нервируешься, все это, все, будто тебя вот бесит просто, ну какой-то хренатень тебе спрашивают, ну зачем, что не взяли вы сами не можете или не знаете, или что, вы сидите, вам дайте стакан воды, идите налейте, еще образно говоря, то есть за вещи, которые э, вообще тебе не касаются, просто люди э, привыкли тебя иметь, использовать, и тебе начинает это бесить и раздражать, тебе так, надо как-то... <связь> Это, это, это Частично это правда и там, но неважно. Да, я, я ну, надо, как говорится, освободиться. Вот когда освободишься немножко от этих дела, быть более строгим, более четким, отвечаешь за то, что конкретно делаешь, а это уже надо ему воду, кому надо, он сам себе нальет. В Болгарии поговорка есть, у кого есть борода, пускай себе ищет парикмахера. Вот. Поэтому это не твое дело, что у него борода есть. Надо концентрироваться на себя, на свое дело, что ты делаешь, и получается результат от а, этого. Но ну, ну, ну, ну, это немножко не то, о чем я спрашивал. Потому что я об... Ты спрашиваешь будущее, а я иду нет. сейчас в будущее. Нет, он спрашивал, я... я... освободившись, и увидишь свое будущее сам. Я не могу его тебе прогнозировать. Угу. Нет, нет, я, я спрашивал немножко о другом. Я именно о личной жизни спрашивал. А вот именно вот когда ты снимешь этот огруз... Про женщину спрашивал. Про женщину. Вот и эту женщину, как ты ее, когда ты загружен всех вот этими делами, ты ее не видишь, даже и женщину. Mm -hmm. Ты mm -hmm. пытаешься mm -hmm. тебе кандалы, тебе кандалы, работа, связи, друзей, туда, сюда, там вопрос, там вопрос, и и все. Есть в этом логика определенная, есть. Вот когда освободишься, ты откроешься себе и ты увидишь человека совершенно по-другому как <связать> я раньше-то не видел? Ну, я как раз раньше видел, да. <связать> Здесь-то здесь здесь я видел другое дело. Ну, я, -то, я, -то, я -то понял, да, в принципе, месседжида ясен. На самом деле, как бы... Тебе да. надо человек... Не то, что там нет ничего. Ты по своему характеру человек инкульсивный, энергетический, шустрый, бегаешь туда-сюда, энергия у тебя пылает и пылает. Тебе надо человек погаситель энергию. Если ты как огонь, тебе надо вода. Женщина спокойная, как вода, которая все, как говорится, гасила и успокаивала тебя. Ну что ты человек добродушный, хороший, но твоя вот эта энергетическая вспыльчивость, да, не вспыльчивость, по-другому сказать, выброс, как вулкан этой энергии, ее надо гасить. И поэтому тебе не нужна женщина-вулкан, тебе нужна женщина-океан. Хорошо, хорошо, Значит, два вулкана, это все там. Я полагаю так, что в таких, скажем, вещах человек слушает, но все равно делает по-своему. Что бы мы ни говорили, экстрасенсы, сновидящие, астрологи, психологи, он все равно сделает так, как в таких конкретных вещах. Поэтому это, ну, информация, информация. Хорошо, Тодор, скажите на более глобальном, что ли, уровне, ну, что произойдет у нас такой вопрос странный. Вот в Израиле сейчас что-то там происходит, какие-то вот арабы с ножами там бегают, ни с того, ни с сего стали бегать. А что там происходит? Расскажите, когда это закончится Почему все? во от, от, от, от, Отнять ножи у арабов у и просто, все. Вот просто и всего, да? Так они не отдают. Пожалуйста. Тогда надо дать всем арабам раздать ножи. Они между собой этим уже. А, они, они, они этим и занимаются там по ходу. Да? Вот как, как разда... Раздача ножей уже произошла. Да, только надо дать их разными. У одних хороших, у других плохие. Нет, на... нет, не так. Им надо, э, Тодар дать ваши ножи. Э, они для Когда других целей. Когда человеку даются ра... неравнозначное оружие, и... два одинаковых людей, неравнозначное оружие, то обязательно эти захотят забрать у других. Пойдет на конфликт. Да. Это война была. Первая мировая война сделана пом помощь с Америки. Вторая мировая война помощь помогала и тем и тем. Но это же закон природы. Тем более сейчас то же самое. Неразнозначное распределение оружия. Так что надо им дать разные ножи. Они сами решают вопрос между собой. Используют американскую технологию тактику ведения войны без вой без солдатов. Ну хорошо. Да, это, это, это уже в области политики. Там, да, я, меня, были, с... были, бы, были бы возражения, но не буду туда лезть, да. Да. А. Это не тема, да, не тема да. нашей программы. Ну, что, что будет, что будет? Я недавно писал гороскоп. Стал а Еще и астролог, Стодор. Я не, ну, не, не гороскоп писал, но просили меня сказать, что будет. На следующий год у меня что-то предсказание, да, не на следующий год у меня аж потянуло на три года вперед, если на четыре, От 3 Вы, до 5. Будет просить а, где? Э, на каком-то журнале о береге магии. Я имею в виду, будет где, в каком регионе, или в мире, или в Москве, ну, или за да, все, образно все просили. Да, ну, короче, что? я вот э, вошел в такую систему, что ну как сказать образно, глобально по всему миру будет очень много локальных войн, мелкие локальные войн, много разных, и это будет где-то идти от трех до пяти лет. Ну, по-моему, это еще и Баба Ванга предсказывала. Я не знаю, они на Баба Вангу все что угодно могут приписать. И тем более это был коммунистический режим в те времена, когда это говорила, и под, после этого тоже невозможно было. Она всегда была под охране, и чтобы она сказать что-то такое глобальное, это я очень сомневаюсь. Да, на, на самом деле, Тодор, э, волнует всех только один вопрос сейчас. Насчет локальных войн здесь понятно, что как, как оно происходило, так и будет происходить. Еще не все мелкие очаги конфликтов, так сказать, с точки зрения а политологики. Это это, это, это еще это начало, еще не разгар. Да. Так, так, так вот, сам сам самый главный вопрос, который возникает, и все сегодня аналитики себе задают, будет ли глобальный конфликт очередной в мире? Нет, он никому Нет. не выгоден. Ага. Это, ну, это, это, все это то все вопросы вы... Ярослав Решены. Да, я, я, я понял, вот это, это, вот это самое главное. Вот это... теперь это... в карт-бланш вы это теперь с темы рассказываете. Я... Это, tá... это, это, это шикарнейший бизнес. Мелкие локальные войны. Все. Они у тебя покупают, и эти покупают, и эти покупают. Ну и деритесь, шарше. <с mr> <сейчас> <с> Хорошо, дорогие друзья, у нас время уже так сказать, поджимает и надо нам заканчивать нашу программу. Тодор, как всегда, было здорово, замечательно. Но вот. мы собираемся... Правда, у меня был еще один... Можно короткий вопрос да, еще да, Тодору? Нет. Тодор, смотрите, вот вы сейчас сказали, сказали ну и пусть дерутся, и у меня сразу же созрел вопрос. Вот, предположим, там доктор-целитель, всегда говорят, что он должен быть добр к пациенту, и он лечит и умением, и своей добротой. А если мы говорим о ясновидящем, то у него, наверное, нет никакого отношения к тому, что происходит, или к тому, что он видит. То есть ему не требуется какая-то доброта определенная, какие-то духовные, душевные качества. Он получил неизвестно откуда информацию. Он сказал эту информацию. Плохая она, хорошая, его, наверное, не волнуются. Я, я не утрален. Я что ощущаю, что увижу, то и говорю. Я свидетель. Я переводчик. Я перевел и передал. Ну смотри, просто, битовухи, да? да. Водка одна, бутылка одна. Да. Она на всех. А потом да. люди дерутся. Воюют. За что? Как, ну, ну, то же самое. Теперь э, возьми свет глобальным. Вот это и все. То же самое происходит. <связь> причем тут водка? <связь> причем <связь> тут оружие? Но, я, говорю, но, но, но, но меня, я не про интересы говорю, не про политику, и даже не про водку. Я говорю ну, просто ощущение Тодора Тодорова, когда он получил, предположим, про кого-то отрицательную информацию и должен ее или озвучить, или по доброте душевной не сказать этому человеку. Что не, будет Я, я не скажу. Я вот не часто спрашиваю, да. женщина спрашивает, изменяет ли меня муж? Конечно, да. я не скажу. Я что, больной? Вот, поэтому все-таки все, все, все, все отношение к пациенту, скажем так, есть какое-то, Они про, они, про, они просто озвучивание информации, что получил, не, то сказал. я очень, я очень фильтрирую, ага. не дай бог что-то не так сказать, а потом я стараюсь молодыми людьми где-то до 21 года, ничего, там 22, даже и старше, ничего такого Пытаюсь успокоить и что-нибудь, потому что э, и она там вся в шопли, вся в ужасе. Э, я вижу, что у нее парень обманывает, и что у нее кидает, и все. И я пытаюсь ее каким-то небудь образом обмануть, успокоить, что будет когда-то хорошо, чтобы она перешла тот этап волнений. Потому что если я ей скажу правду, я не уверен, что она не возьмет прыгнуть с балкона. Штар. Дальше переписка у нас есть, есть, вычислить меня не проблема. То есть получается, я буду способствовать в том, что человек взял, покончил с собой, потому что я ему сказал истину. Это тоже опасная штука, поэтому надо думать, что говорит в первую очередь. Вот это есть такая, как сказать, психология еще и нравственная культура, и многое и многие Не дай бог, ляпну что-нибудь не то человек сказал жене, что муж изменяет, и все. Ну, поизменял, поизменял, но он любит свою жену, он был, закончил и опять живут. А я скажу, все, будет развод, развал семьи, все. Я порчу жизни людям. Зачем? Да, вот, вот, вот теперь я понял, как бы, нрав, нравственную основу в данном случае. Спасибо. Интересно. Да, эти вещи я, я не трогаю, я всем отказываю, такие вещи не говорю. Uh -huh. Спасибо, спасибо, Тодор, спасибо, Ярослав. Спасибо. Ну, время на этом у нас уже подошло к концу. Ну, и мы встретимся с Тодором Тодоровым в следующий вторник, в это же время. Час дня Чикаго, два часа дня... Нью-Йорк, и 9 часов вечера будет в Москве. Ну, если какая-то будет неожиданная у нас, скажем так, проблема то мы оставляем за собой возможность побеседовать с Тодором вне, скажем так, вне наших очередных эфиров. Да? С большим удовольствием. Да. Спасибо большое, Ярослав, Тодор. Спасибо, спасибо, спасибо, всего хорошего. До свидания, Ярослав. Встречаемся здесь. До свидания, Тодор. Всего, всего доброго. До, свидания. до свидания. Всего хорошего. До свидания.